Tonight, tonight. Всем привет, ребят Давно уже видосов не писал, каких-то более познавательных По поводу АБС Для чего я это все делаю Значит Считываю Епромы, считываю прошивки ну и все остальное. Вы сами знаете, что при выключении кнопки, там, ну, грубо говоря, ESP, когда отключаете э, стабилизацию, при 60 километрах, она обратно потом включается. То есть полного отключения не происходит. Многим это сильно не нравится и э, просят сделать так, чтобы это отключалось. Ну, соответственно, это где-то в кодировке самого блока ESP, но ну, он же ABS. Находится Фишка в том, что на Вестах Спорт Данная функция как бы работает То есть ты выключил нормально И включить, включить можешь только либо По нажатию кнопки повторному Либо после выключения зажигания Он сам автоматически включается Как бы Суть основная нам сейчас найти вот этот, грубо говоря, флаг, который включение-выключение вот этого ESP полностью отключения. Ну, то есть, чтобы происходило полное отключение. Причем эта проблема на всех ренохах. Вот там арканы, не арканы. Вот это все то, что он построен на одной базе практически. Везде эта проблема есть. И многие жалуются. Сейчас вышел модуль к md флешеру, вот к этой программке. Вот. Который, как бы, может читать и писать соответственно тут вот, чтение Епрома e и чтение флеша. Ну и соответственно, она может менять ВИН и можно сброс полный блок управления производить для обнуления, грубо говоря. То есть можно взять старый блок ABS с какой-то машины там, на разборке и привязать его к. К автомобилю ну, к своему как бы чтобы не покупать новый блок который стоит просто космос там Еди... ну единственно надо было прописать вин но еще есть такая тема что нужно прописать сюда и пробег вот здесь например вот тут пробег текущий с абс вычитан что происходит если у нас пробег был больше чем у вас был реальный ну в бессе соответственно при установке данного блока на приборке произойдет синхронизация И вы получите такой же пробег, который был в АБС Он там может в разы быть больше Зачастую Соответственно, надо менять Пробег в самом АБС В приборке мы это можем сделать Можем и отключить синхронизацию В принципе, с АБС Но это как бы неправильно В принципе, надо туда прописать и нормальный пробег Реальный как бы, автомобиля, В сам АБС, чтобы оно совпадало ну, на данный момент пока в AMD Flasher этого нет, не знаю, обещают они как бы вроде бы как сделать, но мы искали, где находится пробег конкретно в Епроме самого ABS, нашли уже это дело. Осталось найти вот это включение как бы ESP. Я для чего считываю все эти прошивки и Епрома? Для того, чтобы провести некую статистику по поводу версии прошивок, версии калибровок. И э, структуре Епрома. То есть отличается, не отличается, насколько отличается. И чтобы потом можно было некий редактор сделать под э, скачанный Епром. И поправить все эти вин номер, пробег, соответственно, ну и все остальное. И этот флаг, если отключение было. Ну, то есть по полному отключению. Единственное, сейчас столкнулись с бедой. Э, вот на данный момент человек приехал, у него 1.6. На ручке до этого у меня как бы не, ну, люди приезжали. Я на одной машине читал, но не мог просчитать прошивку. Епром считывается, прошивка не читается. Там максимум 36% доходит. Рубится, потом опять включаешь, она может вырубиться сразу же. То есть пакеты пустые идут. Ну, в любой момент могла рваться, так и не удалось мне никак прочитать полностью прошивку. Я думал, что это связано как-то с прошивкой. Там есть более старая прошивка, более новые, ну, в общем, такие темы. Получилось, что все не так, на самом деле. Вот сейчас человек до этого у меня был, на... у него робот по -моему, 1.8, по-моему, -го 18 года машина, прошивка уже в ESP, новая. Но считать мы так не удалось, то есть калибровую, то есть епромину я считал. Не, как бы я не бился, короче флэш у меня не считать было он рубит, рубится постоянно в какие-то разные моменты, там на заведенном автомобиле не на заведенном, на данный момент у нас сейчас заведено все, запущен двигатель и производится нормальное чтение там и на, на незапущенном, и на запущенном пытались, вырубается без разницы, попробовал я поменять адаптер, у меня я с сканматиком в основном пользуюсь попробовал диалинком Диалинкам ровно та же самая беда, ничего не происходит, там пытался из-под админов, не админов, из-под разных, то есть как там типа рекомендует производитель, что типа у вас там нет админских прав, не работает, там надо прямо из учетки админа, ну короче я и то и другое, я все пробовал. Потом думал попробую OpenPort, ну как бы они сами не рекомендуют и вроде как не поддерживается, но установил вроде драйвера, у меня валяется OpenPort, но он так почему-то не увиделся в системе, но ну, это ладно. Перезагрузился в семерку, в винду, она у меня на этом же ноутбуке, вторым разделом совершенно чистая винда, там ничего нету, то есть вообще ничего, то есть просто тупо стоит Windows пустой установил драйвера ну то есть сканматика MD флешер, соответственно, с ключом пытаюсь считать одним адаптером, ну то есть сканматика нифига ничего не происходит, короче плюнул на и ну, не получается у нас то есть явно проблема какая-то не в адаптерах, не в винде. И... Ну, короче, что-то именно с самой программой. Именно. То есть она недоработана. Не знаю, надо будет писать разработчикам, почему это происходит. Причем мы с Витей из Минска на его машине ровно такая же проблема. То есть он пробовал другие машины, у него тоже так же считывается нормально. То есть на каких-то не считывается, на каких-то считывается. То есть, ну, надо разбираться, что из-за этого происходит, а? Так пробовали мы, роботы механика Разные, причем у меня По-моему даже на механике На одной, на 1.8 не считывалось Хотя у Виктора 1.8 робот, то есть мы исключили Эту же тему, то есть по поводу коробки Тоже думали, мало ли коробка, там мультимедиа Может быть тоже там мешать, кан-не кан -никан. Все это отрубалось полностью, ничего не помогало, все равно какие-то проблемы возникают, причем непонятно. Формы читаем на дастерах, ну, и на разных машинах, которых тоже такое, типа такого же ABS состоит, а ровно такие же проблемы. Епром e считывается, а это не считывается. Не знаю, что тут разработчик будет делать, как они это продают сырое, за такие деньги, как бы, ладно, куплено это по предоплате, когда они только, ну, еще... Складчину проводили, а сейчас это, вот этот модуль на данный момент 12 рублей стоит Если он вот так работает, то я думаю, там это очень многим не понравится, потому что Это ладно, оно не читает, блин, но а как оно тогда писать будет? То есть, ну, в принципе, записать-то проблем нету, тут бот-лодер не стирается, то есть связь всегда будет но, судя по всему, что записать не получится, пока, наверное, не отключишь полностью вообще АДБ, АБС от системы И не прошьешь его напрямки, либо на столе, либо со спаянным кабелем, чтобы подключен был и питание Ну, не знаю, как это делать, бороться с этим, ну, какая-то беда, в общем, есть Либо что-то гадит в коншину, либо... Ну, я не знаю, ну, почему вот здесь вот на данный момент все нормально Все читается, EEPROM считали, флеш читаем все четко, все работает, нормально, никаких проблем не возникает. Так что, в общем, есть над чем задуматься. В общем, ребята, я статистику эту собираю ровно для того, чтобы потом, как я и говорил, сделать нормальное отключение, полное отключение АБС по кнопке. Ну не ABS, а стабилизации таковой. В этом помогает Дмитрий, разработчик редактора Master edit Pro Соответственно, я ему все скидываю Что-то мы находим в самом EEPROM, Виктор там помогает Ну, то есть мы группой как бы работаем И потом, если что-то получится, он отдельный модуль сделает для редактирования ЕПРОМа. E Самое основное, если он найдет этот флаг Который вот этот просто вот флажок Который снял и все И у тебя нормальный ESP работает Ну я думаю что я еще не одно видео Сниму на эту тему Так что я думаю что будет вам интересно И Кому то полезны эти вещи Так что в общем всем пока и до новых встреч